Рада тому, что... Just a Yeah. Uh, я рада тому, что, скажем так, 26 лет назад у меня у самой была Батвинца. Я проходила эту церемонию, мне тогда было 12 лет назад. И как бы хочу сказать, что счастлива тем, что, ну, на самом деле, как бы это доступно было для меня. Я выросла в такой среде, в такой семье, что, ну, что имела возможность пройти Батвинцу и как бы почувствовать свою причастность. Да, вот причина, по которой я сказала, что доржусь вами, состоит в том, что вы приняли решение, которое не является, на самом деле, не не таким как бы самоочевидным, да, как бы, то есть это то решение, как бы решение ваше заявить о своей принадлежности к традиции. Okay. The bat ceremony, um, is actually um, very similar to any prayer uh, of the Jewish tradition that incorporates Torah reading in it. Okay, mm -hmm. when do we read Torah in Jewish tradition, We Do it on Shabbat morning, Shabbat afternoon in Mincha service, Monday morning, and Thursday morning during the morning prayer. So these are four times uh that traditionally we read Torah. And when we have a bar mitzvah or a bat mitzvah, they usually take place within the prayer and the Torah reading that's part of the prayer. Mm -hmm. Смотрите, как бы сама церемония батмисва, она очень похожа, как бы на ну, скажем так, не церемонию, а как бы на молитву, на то, как происходит молитва, скажем так. Во время молитвы, как бы, мы читаем истории, да? то есть это какой-то отрывок истории, который мы читаем. Когда мы читаем истории, скажем, мы читаем истории несколько раз, да? как бы это во время шабата, шабат утром и Шаббат, ну как это, обеденное время, да? типа после обеда, типа. потом во время службы минха мы читаем как бы в понедельник и в четверг, соразделие. Са понедельник и в четверг, то вот есть мы читаем четыре раза получается, то есть и мы проводим церемонию церемония это по сути как бы, она проводится, проходит как бы ну внутри молитвы, скажем, это своего рода тоже молитва. Дэби? And I just want to know uh, by show of hands uh, did any of you once see uh, participate in Torah reading have you seen a Torah scroll Uh where you have you been to to a, re a regular Shabbat or or just any uh, synagogue or any tefillah. Mm. Девочки, поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас, ну, если таковые ну, имеются, естественно, как бы, э, участвовал, э, ну, скажем так, кто из вас прежде всего видел свит Торы, да? кто из вас слышал, как читаетесь свит Торы, то есть кто слушал, например, или присутствовал на шабатной службе, в синагоге, тфила, например, то есть все вот, как бы, все, кто что либо вот пожалуйста поднимите покажите свои ручки so that is you say a lot of hands here okay great great i'm happy to hear i'm very very happy to hear so as you know the torah reading takes place sometime in the middle of the prayer and on monday and thursday it's a regular work day so the prayer and the torah reading are usually shorter but on shabbat because um we have more time, the Jewish tradition developed um, to have a, sometimes a very long uh, yeah. prayer and a longer uh, Torah reading. Угу. Смотрите, как бы, когда мы читаем, как бы мы читаем где-то посреди э, ну, произнесения молитвы, да? как бы. Ну, поскольку понедельник, как бы я говорила, что мы читаем понедельники в четверг два из дней, то есть понедельники, четверг это рабочие дни, то как бы, э, скажем так, это чтение как бы э, ну, сокращается, да? такой небольшой отрывочек иногда, маленький совсем. но поскольку шабат это выходной день, правильно, как бы и в шабаты у нас есть возможность. Uh, больше времени посвятить молитве, там чтению истории, как бы то и соответственно как бы произносится более длинная молитва, ну иногда прямо очень длинная молитва. Okay um one the first heart is the shema israel which we have many prayers before many prayers after one heart and another heart is the torah reading and how do we know this because we have a whole section that's only devoted to the torah we don't just start reading um we um we first uh um uh all rise and then we all face the aron kodesh okay and i have a, a a small one here i will let you galina in a moment mm -hmm. but just to say that the the torah service uh let's pretend that this is our aron kodesh okay it's a box okay and we when we are in the service we are we all when it comes time for the torah service we all stand and we're facing the aron kodesh это, обычно в направлении Иерусалима. Не всегда, но в направлении Иерусалима. Смотрите, чтение истории, чтение свитка, это на самом деле мы можем сказать, что это центральная часть, это как бы сердце, как всей молитвы. одним, скажем так. Еще одна такая центральная часть это ашма Израиль, молитва ашма Израиль, которую мы читаем тоже посередине где-то. А следующая это как бы чтение истории. Почему мы говорим, что это такая центральная часть? Потому что как бы, ну скажем так, чтению истории посвящен целый своего рода такой раздел. Это не просто вы взяли и читаете. Прежде чем, например, начать читать истории, то есть мы встаем, мы поднимаемся, мы не сидим уже больше, мы поворачиваемся, как она взяла там Арон Кодеш ну как бы типа Арон Кодеш она говорит, у меня коробка но представьте что это Арон Кодеш да? мы поворачиваемся лицом к Арон Кодеш да и, и э, обычно ну, не всегда но в большинстве своем как бы Арон Кодеш находится в той стороне ну где находится израиль то есть мы как бы поворачиваемся лицом к Арон Кодеш и соответственно к, э, к Иерусалиму, точнее, не к и а к Арон Кодеш. Yeah. Okay, so It's <laughs> okay. And it's my, it's a, it's a, um, so when when um when it comes the time that we um that like i said that we rise we uh, open the aron kodesh okay mm -hmm. and the person that's leading the prayer will take out the Torah scroll the sefer Torah and hold it like this, okay? Uh -huh. But it's big, yeah. <laughs> <свят> там как бы, ну вот опять же это будет наш Арон Кудыш, да, вот значит подходит время, там подходит время, мы поднимаемся все как бы и, скажем так, открываем Арон Кудыш, и человек, который будет читать, ну истории, да, он берет Арон Кудыш и держит его вот так на правом, ну скажем, ну только большой свит, вернее, не, не, не Арон Кудыш, а берем Арон Кудыш, это же как бы пробук, какой-то <свят> Да, да, он, <свят> он <свят> просто берут то, что Тор настолько большой, и из торбы, из Okay. And then um and then uh there will be a, a song recited, and the the person will go around the room and everyone will have a chance to to touch the Torah scroll and give it a kiss or from away. I don't know how uh to do it with uh corona, but Um, but uh we'll be able probably with a Torah each yeah, each with Sidur, one with the Sidur, her own. With the um, um but um it's it's important to see how all of the service, and you will see it in the many steps afterwards. The Torah is like a baby or a king or something very special we are always we stand for it we give it a kiss uh we treat it with much respect and it's it's funny to think why it's just an object why are we treating it with such respect but really the jewish tradition um um uh, gives us this idea that the written word is what we is the most important thing for us <говор> угу. Смотрите, девочки, э, ну, э, дальше, значит, как бы тот человек, ну, вот мы взяли, да, взяли свиток постера, э, держим его так, ну, мы не мы, а тот человек, который будет читать. И потом, знаешь, как бы человек, у которого в руках свиток он как бы проходит попругу, да, традиционно, скажем, как бы проходит, и каждый человек имеет возможность, каждый, кто присутствует, да, на этой церемонии имеет возможность коснуться торы, поцеловать ее, да, там, как бы так или иначе, как бы прикоснуться к нех Я не знаю, как добегают сейчас ну, с короной, да, как бы со всем этим, как бы стоит ли, ну, вот Оля предлагает сидур там или да? Там, да, обычно вот, сидур, который люди держат во время молитвы.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 You will all be going up to the Torah. You will be close to the Torah anyway mm -hmm. during the ceremony. But what I'm telling you happens every time because not everyone goes up to the Torah every day, every time. And it's our way to showing that we want to be in touch. So you can do, even if you're wearing your mask, you can do like this over the mask. You yeah. can take your, if this is a, a Talit, yeah, one second. If this is the talit, yeah, you can take the tzitzik That's it, yeah. mm -hmm. and also do like this and like this. These are different ways. There's no one way to do it. Mm -hmm. Think of all the women for many years that couldn't touch the Sefer Torah because they were upstairs in yeah. the balcony. Sometimes they just do like you feel okay? yeah, девочки, смотрите, как бы, ну, прежде чем я закончу, <laughs> в предыдущей части, как говорится, говорила, да? ну, того, вот и Оля добавила, что можно осидор, да, использовать. И вот как только что показала Деби, даже если у вас на плечах, да, вы можете взять сусед, кусочек в случае вы можете там, ну, сусед, кончик, вернее, кусочек, да? или даже если в вот, можно как бы коснуться. Ну, собственно, сам-то свитка, как бы, он же не заразный, да, то есть вы можете коснуться свиткой, а потом, как бы, к маске. И вот, ну, Даби говорит, то есть подумайте обо всех тех женщинах, которые, как бы, веками не имели возможности, как бы, коснуться, прикоснуться, ну, физически имеется в виду, к свитку, потому что они там наверху, как бы, находились, да, и они э, воздушные поцелуи, ну, скажем так, посылали, mm -hmm. да, там, свитку и касались, как бы, воображаемо, затем уже своих губ. И вот э, еще Даби говорила, как бы, ну, в предыдущей части, да, она говорит, Смотрите, почему мы вот на протяжении всей службы мы носим свиток и, и, и, как бы, так сказать, носимся с ним, как с ребенком или же как, ну, с чем-то таким царственным, так как с царем, скажем так, да, выражая его своего рода и уважение, да, такое огромное уважение, и в то же время как лелеем его, целуем и так далее. То есть как, почему это происходит? Да? Это происходит потому, вот, да, говорит, что, э, э, ну, скажем, несмотря на то, что об, это просто объект, но это не просто банальная вещь, то есть в еврейской традиции Тора именно письменная традиция является действительно как бы очень важным моментом, является центральной частью. Okay, thank you. Tatiana, okay, answers your question. Таня, я ответила okay. на ваш вопрос. У меня, был, у меня был не вопрос, я просто хотела добавить, но потом Дебби это озвучила, что у нас в синагоге женщины посылают воздушный поцелуй Торе ага. и таким образом, как говорится, осуществляется желание прикоснуться к Торе yeah uh Debbie actually um she said uh, you have already said what she wanted to say um uh, okay. while, while yeah this situation she said that in her synagogue women like are sending this case to the torah yeah and this they they are not touching the scroll physically yeah so but they are like touching it figuratively <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. okay so after we finish this the torah will be then put on a table okay but i don't have two cameras so i'm gonna to show you like this okay so imagine this is on a table now okay. okay and i just want to show you the different parts of the sefer torah okay so we have this Outside на иврите, это называется я, хочу вам, показать, uh, so, uh, я хочу, хочу вам показать. из чего состоит собственно да? с -с -торы, как бы. uh, Вот uh, это первая часть, ну как бы "меил" или как мы называем -торы, да? okay, so То есть мы вот его снимаем. Okay, and then we have uh um a belt. Okay. Oh okay. yeah. Sometimes it's called a diaper, but we we'll call it a belt, okay? And we take this one off of two. And now we have um uh, uh two main parts. First part is the wooden part, mm -hmm. and you see there's two, it's two um um. Uh, Yeah, okay. Okay. Um, They're called the Chaim, And then we have the scroll itself, which I the one I'm holding now is of course paper, but the one that you will be uh seeing is made out of parchment, which is mm -hmm. a kosher uh animal's skin. Mm -hmm. Смотри, okay. девочки, то есть как бы и уже сам свиток состоит из двух частей, ну как бы двух, ну символически двух частей, потому что одна из частей тоже из двух частей состоит, да, как бы, то есть первая из них это деревянная часть, это вот то, что Ира подсказала для вашей жизни, да, как бы, он называется, то есть это как бы, основа, на которой держится, собственно, сам свиток, да, а втор... и две, две части, да, вот как мы видим, а вторая это, собственно, сам свиток, вот у Деби он, ну, бумажный, но вообще... Вообще это пергамент, который делается из шкур качарного животного. И Тора будет на И Мы уже знаем, кто это, Или мы еще не знаем? The у нас будет на столе, будет по два, два человека с каждой стороны стола. И там Ира спрашивает, мы уже знаем, кто будут эти люди или еще нет. Ира походу кивает, да? Не, не знаю. Еще, ну, примерно. А, not yet. Not, not okay. yet. okay. So, Смотрите, типа, как бы, ну, как я уже сказала, по два человека, да, как бы, такой человек называется Габай или Габаим, как бы, и во множестве она от будет либо Габайот, либо, Оля, скажи мне, либо Габайот или как еще? Габай. Да, женщина габай, это Габаёт на иврите, да. А мужчина? Габайот, да. А мужчина? А мужчина габай тоже, но в множественном габай. числе это Габаим okay so um the the gab will be there will help find the place because as you see this is not like reading in a regular book there's no papers okay. here there's no um um uh dots it's it uh yeah and okay. i will show you soon how it looks like better и они найдут место. Как они найдут место? Мы не поднимем Торасского с руками, мы используем Яд. Смотрите, девочки, то есть как бы, ну, Габай, ну, или в нашем случае Габайот, как бы, несколько человек, люди, которые стоят по краям, Габай поможет найти то место торе в свитке, скажем так, да, из которого мы читаем. Потому что на самом деле не так просто найти, там есть своего рода как бы своя ну, система как написана система гласовки и все, соответственно, как бы этот человек поможет найти место нужное в торе. Вот, и как вы вот видите, у Дебби в руках яг, он используется, мы, мы не тыкаем пальцами по свитку, это наверняка прекрасно знаете, то есть мы используем яг. Okay uh dirt on it even if we wash our hands okay. and this is um um it's ink on parchment and we don't mm -hmm. want to um, yeah to ruin it okay uh, не трогаем свиток руками, но буквально для его сохранности, потому что руки, ну, как бы, скажем так, как бы вы их не мыли, на них может быть грязь и жир оставаться, да? и чтобы чернила не, со временем, как говорится, не испортилась, и свиток не испортился, мы используем ялт. Я хотел просто добавить, что в свитке Торы, в самом газете, обычно читай Тору, в нем вообще нет никакой, mm -hmm. э, никаких огласовок, никаких знаков, какая музыка там должна звучать, вообще ничего нет, mm -hmm. потому что раньше так ее писали. Когда ее записали уже в, в такие печатные книги, там, извините, это собака, э, когда переб... на, написали печатные книги, там появились огласовки для тех, кто читает, это, это было удобно, потому что аппараты печатали, да, печатные вот эти станки. Тору пишет человек, и там нет этих огласовок, но... В принципе, для тех, кто читает по транслитерации, нет разницы никакой. Да? То есть просто это визуально по-другому выглядит. Оль, тебя перевести для Даби или нет? Я не слышу тебя вообще. Дэби... Дэби, actually, Оля And so uh what happens is is that we put the tour scroll after it's open, we we cover it like this, while we're calling up the first person. Okay. So okay. we Do we know uh, Irina who is having the first aliyah? Ir, кто первый Yes, I know. Okay, who? Uh, it's Ekaterina uh, Solovyova. Okay. Belarusia with daughter. Is she here? Ah, uh, no, no, it's not. Uh, it's Julia, Iliana, and Alisa Karetnikova. Are they here? here. Yes, yes, They are here. Yes, they are here. They are here. They are here. Okay. Who, oh, Irina and Kat, and uh, Karina. It, it's not Katarina, She said this is someone else. These are some other people. So, like, Alyssa, Julia, Diana. We... and Alyssa, and, Yulia and, Alecia, and uh, from Belarus, Marina and uh, Lisa. Lisa. Mm -hmm. Okay. So. Uh, I, too many names to say. Okay. <laughs> what i wanted to say is that you will be called up okay so um me. Forgive me. Forgive me. Forgive me. Forgive me. one name. Forgive julia or julia Forgive me. Forgive Julia? Forgive me. Forgive Tamad, Yulia Bat and uh and then the names of her parents, okay? Okay, so uh, um you will be called up to the boy. Um, <laughs> Julia and the daughter of such and such, okay? Uh -huh. Okay. And then she uh she will come. Um now there's two two things go on. When we come up to the Torah, okay? In olden times, uh, before um, I don't know uh, maybe almost two uh, thousand years ago, when someone was called up to the Torah by their name, they had to just come and start reading, okay mm -hmm. uh, which is very hard. <laughs> okay. but because it's it's so hard, they started to separate it. One person prepared the reading at home, and another person can just come and bless the blessings. Okay? Let's maybe ah, translate okay. this. Okay, okay. Uh, смотрите, это, вы, девочки. Значит, так, ну, вот э, Габай так, как бы, подзывает, э, он в нашем случае Юля, например, берем, да, как мы взяли как образец, э, подзывает и говорит, Юля, батон, Антонина кто-то там говорил, по-моему, да? То есть, ну, бат, ну, имеется в виду дочь Антонины и, mm -hmm. и так далее. И вот она подходит, Юли, и вот смотрите, как бы, э, как происходит процесс этого чтения, скажем, он вот состоит из двух частей. Старые часы еще, это причем где-то, там, две тысячи лет назад, может быть, как бы больше-меньше, ну, около того, когда человек подзывали, подзывает его, как бы в Торе, да, вызывает, он подходит и берет и сразу читает. Но, поскольку, как говорится, читать, прямо, скажем, дело непростое из свитка, да, как вы понимаете, то со временем как бы стали делить как этот человек говорится размножился на двоих то есть первый готовится дома подготавливается именно чтобы читать а второй читает просто благословение So uh, времenem, we the person who will be blessing excuse me what do you mean one person but two two faces with two different faces not say fa phases um okay. uh, two different uh, activities. Like okay. Okay. um the person who is reading okay will take off this and with the yad will show the person that is blessing где мы читаем сегодня? Хорошо, смотрите, значит, так, как бы, э, либо у нас, как уже сказал, либо это два человека, которые один там, скажем, читает историю, один как бы благословение произносит, либо это один и тот же человек, то есть один человек, но как бы будет, скажем, то же чтение разделено, а два этапа. Uh, значит, так, как бы, вот он берет как бы, свиток, снимает с него платье, как бы, да, и, э, ну, как бы раскрывает свиток в нужном месте и вот показывает именно то место, ну, где благословение, где будет произноситься благословение. И благословение, where they showed me with the yad, I touch it with my titit, not with my finger, and I give a kiss. Okay. И знаете, человек, который ну, читает благословения, да, вот, произносит благословение, он подходит к свит, свитку, на плечах у него, у нее в нашем случае, ну я как бы говорю, у него как человек, да, просто на плечах у нее талит, скажем, берет, вы же знаете, четыре крончика, ну цицита, четыре, да, вернее, цицита, скажем, один из них вы берете, как и не пальцем, опять же, да, как бы касаетесь, вот именно кончиком цицита, касаетесь того места в свитке, да. Okay. Um after I do I, I, the person that's blessing will hold with two hands and close the scroll. Okay. One hand, one hand, and then we'll say the blessing. После этого как бы человек, произносящий ну, благословение, ну, произносит благословение, да, и потом, как бы, он берет свиток в две руки, ну, сворачивает их как бы, ну, обе эти части, да, как бы, ну, как бы закрывая своего рода. И потом все уже все, кто все присутствующие, произносят благословение вместе. Remember that it's on the table, you're not holding it like this. It's, it's <laughs> and and now you will say the blessing. I will say it now just so you uh, um understand the context, okay? The person that's blessing will say, Baruch Hu Et Adonai HaMevorach. Okay? And then everyone else will be answering, Baruch Adonai HaMevorach LaOlam V'Aed. Okay? And then the person that's blessing will continue. Baruch Adonai HaMevorach LaOlam V'Aed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol HaAmin Venetan Lano Et Torato. Baruch Atah Adonai Notan HaTorah. Okay. Now, Galina, translate with the singing. Yes. А, а, а. Mm -hmm. а, а теперь, значит, самая интересная часть, ну, я, говорю, я просто вам покажу, чтобы вы понимали, как это происходит. Да? То есть как бы, человек, который там, произносит благословение, он говорит первую часть, там, там бархо, а врав, да, типа, как бы произносит, и все, не, не знаю, как, не усудите мой иврит. Вот, а потом, как бы, и, соответственно, ему отвечают, бархо, донай, дальше не буду, как бы, издеваться над ивритом, как бы, и так и далее, как бы, это все происходит, скажем, пока не заканчивается благословение. Да, есть у этого все, я послала на русском, uh, на иврите, с транслитерацией, участницей все есть, все эти благословения, Они все уже знакомы с ней. спасибо. Ирина, спасибо. что Ирина отправила все это может быть, вы можете The blessing in big letters transliteration that will be there. You don't need to remember yes. it by heart. Девочки, типа, тут как то таинственная дискуссия между предлагает. Сделать благословение большими буквами, написать, да, как бы повесить, чтобы человек наизусть не должен был это все запомнить. Да, просто чтобы, Ирина, чтобы и... читать, а не не вспоминать Ирина. наизусть. Да. Да. Да. но ну, я говорит, что так и будет. На самом деле, те, которые она уже расслала заранее, они ну просто для того, чтобы... Те участницы ознакомились, но будут эти как бы опорные благословения? Как бы... Важно только тут понять, что это три части. Да? Первый человек говорит начало благословения, потом ему публика отвечает, а потом он продолжает. Или, ну, в, на, в данном случае она. Да? То есть это три части. И они, может быть, написать их разными фондами, так что было прям понятно, кто что. Mm -hmm. Я спрошу тогда по-русски, чтобы просто не пройдет два раза. Okay. Uh, у нас был такой опыт, когда вызывали, кто, например, там три человека, и перед uh, читали общее благословение перед чтением торы для этих троих сразу, и потом, когда они отчитали, читали сразу всем. То есть как Деби, ну, так она делает, не делает. То есть, не каждый know, человек you know, it, да благословение то есть не перед каждым человеком вот я вышла yeah, передо мной no, и после no. там, после да, и все такое а uh, they were not reading the whole process yet whole blessing for each of these three people so they read it for three of them once yeah so together at once yes yeah yes. i will show together. you now yeah i will show you a video now also you can see okay, okay. Um, Thank you. and while we're blessing we hold the we hold it's like this, okay? okay? Okay, and after the blessing is done, the person that is reading opens up, okay? And the Yad will stay there. The Yad will be at the same place uh, where you need to start reading, and then you start reading, okay? Um, V'ele mishpatim la la la la la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Okay? Not mm -hmm. la, la la la But okay. After the reading is done, um, we put this aside, we close this again. Uh -huh. And the person that has the aliyah says the blessing. Uh -huh. okay? So why don't, this was a little long, so if you can translate No, they, yeah. okay. of course they absolutely talk. Смотрите, каким образом мы это делаем? Значит, как бы после того, как закончено, да, типа, вот, благословение, как бы получается, мы, человек, который это делал, он сворачивает опять же свиток, да, как бы ой, не сворачивает, а как бы разворачивает видно. да? Скручивает его внутрь, и сверху кладется опять это э, э, покрытие, ну, не знаю, платье. вот она говорит, когда разворачивается, то есть, человек, который будет дальше читать, свит, да, типа, как бы разворачивает, кладет на нужное место. Ну, указывает, типа, не кладет, а как бы указывает его типа, нужное место, из которое будет читаться, ну и, соответственно, уже как бы читается это все из свитка, ну вот как э, напивается, я бы сказала, да? это же не, не чтение, скорее напивание, как бы. вот. после того, как уже э, это закончено, да, типа, после того, как э, какую-то главу Торы вот этот кусочек прочитали, э, опять же, сворачивается свиток, да, как бы на него кладется, ну, платье или покрывало. Говорим, да? И человек, который, ну, которого подзывали на Алию, произносит благословение. Правильно, Оля? И тогда мы дальше мы произносим вот то, что только что Деби сказала, это благословение после прочтения главы Торы. Now, if uh, for the Aliyah more than one person comes, is called up at once, um, uh, we call, if it's not 20 people, okay, if it's three people, we say each one of their names, Ta'amod, Katerina Batlala, Natalia Batlala, Irina Batlala, La'aliyah okay? Mm -hmm. And then you, you do the same thing that I said, You open, you yeah. see you kiss you close you bless oh, yeah. together at the same time okay and also after at the same mm -hmm. time Смотрите, девочки, если на Илью подзывается несколько человек, ну желательно не 20, а как вы вот рассказали, например, это три да, человека, то мы, собственно, подзываем, помните, мы начинали с того, что говорили там типа Юлия, бат, там Антонина, по-моему, да, если я не путаю, как бы. И вот мы их так всех троих называем, там типа, ну я не знаю, там Лина, бат, там Наталья и все такое, прочее, три человека. И проходим весь этот процесс, который вы только что уже прослушивали, то есть как бы сворачиваем, читаем, как бы благословляем, ну точно так же, как и для одного человека. У меня вопрос. Мы это все произносим тоже на иврите, когда мы вызываем мучтецов. Uh, so um, here is a question, that is So uh, from Marina uh, from Belarus. So uh, should we uh, say it all in Hebrew? So when calling up uh, people who read from the uh, from who read from the scroll. So. <coughs> do, we, we, we <coughs> do we say. So <coughs> um, Обычно на иврите, потому что у него даже мелодика такая же, как у благословения. То есть, э, то есть в этом плане. И там очень-очень кратко, там пару слов я могу вам написать. Если это принципиально, то вот. да, хорошо. А если не принципиально, то можно, конечно, Она и... Она, на самом деле, сказала, говорит, что, ну, как бы, Марина, что не принципиально, но ну вот как бы, то есть, есть ну, обычно, да, на еврейте, вот как бы Оля говорит, но если уж прям, ну, если как бы для вас это как бы традиционно на другом языке, ну, на котором на вы говорите, то не обязательно, но в целом, да, на еврейте. Mm -hmm. um, Смотрите, после того, как вы уже закончили и произнесли благословение после всего, да, и как бы после того, как закрыли Тору, типа, вы не уходите, ну, скажем так, первый этап, этот этап закончен, да, с как бы определенной группой людей, вы не уходите, не садитесь, как бы, а продолжаете стоять и ждете другую группу людей, которая подойдет к свитку на Алию. And then we call the second one Tamad, Svetlana Bat La La Lalyashniya -la for the second Aliyah. Mm -hmm. Okay. And uh, so on then, and so forth. Yeah, them, Svetlana, like, so so Okay. Um, I want to show you a short a short video that shows a little bit how it, it looks like, okay? Mm -hmm. Я сейчас вам покажу, ну не я, да, покажи нам как бы, коротенькое видео, на котором, с которого вам будет, ну, как бы проще понять, как это все происходит. Okay. Okay, so Why is it like this? I'm sorry. Uh, is it can you see it good enough? Quite uh normal, this we did. So you, you see this is the Aaron Kodesh here, okay? And in this video, you see all the friends of the bat mitzvah, they all have an aliyah together. Смотрите, so, видите, там девочка, которая проходит с ней вместе все друзья, которые пришли с, ну, с ней на Алию. So you um, you see that they didn't call each one by name, they just said, come on, all, all of Sarah's Их не называют, ну, можешь не слышать, как бы их не называют всех по именам, всех и каждого, скажем, просто говорят, а теперь подойдите на Алию, все друзья Сары, проходящие под Okay, so you see this is her bat mitzvah. So she's standing. Do you see exactly how I told you? The scroll is here, the cover is here. Okay and and the table so the Torah is in the center of the table and one gaba'it is here and one gaba'it is here okay and so when you when you come up to the Torah Do not feel you see all the вы видите, что все люди, которых подзывают на Алию, подходят и собираются с одной стороны стола, с правой стороны стола. And you see they're holding a card with the the blessed the words for the blessing. Okay, but because they are um, many people they don't they're not doing the thing with the talit yet, uh, but it's so it's not exactly like it will be with us. Uh -huh. Но ну, здесь много людей, как бы это, ну скажем так, у них, у них нет аталитов, да, и сама процедура, сама церемония происходит немножко не так, как будет происходить у нас. Смотрите, вот эта женщина, да, которая показала Типа Габи, она э, делает то, что вы помните, говорили, по she... ты Проявление благословения, типа вместе, ну, за всех остальных. Сейчас видите, как это А потом прочитали все вместе. Okay, видите, опять же, девочка, ну, взяла в руку кянта. она не использует, ну, скажем, не рукой касается, не хватается, а вводит по тексту ярдом. Okay, and you see the Gaba'it here, she's following outside of the Torah to see that, she, that the bat mitzvah is reading correctly. Okay. okay, she finished. Now look, she's closing the scroll. And they're blessing the blessing. Okay, and also one last thing that you can see, did you see, All right? When when they said the words noten hatora, she she picked up the Torah with her hands, did you see? Like this. Okay, this is also you don't have to do it, but it's nice to say that um that when we say the words um Torah and Noten Torah, we, we pick up and say this is what we're Blessing on this is it. Ah, look. It's like this. It's just not the show the Okay. Um, after all of the readings and the blessings, the seven, seven Aliyot. Uh, are over um, this is the time where in, in uh, communities we take the time for extra blessings this is the time we bless the people who need healing who are not feeling well um, or we bless um, uh, the country that we're living in um or any kind of special or it's blessing. an opportunity to give the hebrew name i, I suppose ah, some of ah, you some of you thought about that когда mm -hmm. после, после того, как закончили семь ну, а алиют, да, или как скажем, все подхода к свитку, вот все уже все, как бы, все церемония закончена, это уже как бы такое время, когда собственно все собравшиеся могут произнести какие-то дополнительные другие благословения там на исцеление, если кто-то болеет или на страну, в которой вы живете, или вот Оля Вайнштейн добавила, или же кто-то может получить еврейское имя. Okay. Um, but also, um, an individual blessing can be given to each woman after her Aliyah. That's also possible. It doesn't have to be everyone at the end of all the Aliyah, but Irina, I can also help with that if you want to talk afterwards, okay? But it doesn't matter for now. But what happens um, at the end is that we do Hagbah, we do the raising of the Torah. Now, I don't know, uh, need someone strong because it's very heavy. Um, uh, you hold up the Torah, this time not on the table like this, and uh -huh. it's opened up for everyone to see. Okay? Uh -huh. And then we sing Vezot HaTorah, Vezot HaTorah Asher Asher Saar Moshe Bepnei Bnei Yisrael, Al Pi HaTorah, okay there <laughs> um, and yeah. that's how everyone sees it. also this is called Hagbaha and then we roll it and called glila okay? Окей. Mm, okay. mm, так, смотрите, девочки. Э, значит, так, в конце, уже в конце всей как бы, церемонии, мы подходим и берем вот как бы свиток и реально его поднимаем. То есть это уже здесь как бы Габи демонстрирует, как оно действительно должно быть. То есть уже он не на столе, вот поднимаем. Должен кто-то быть достаточно сильный, потому что, как вы прекрасно знаете, свиток тяжелый. То есть как бы нужно его поднять, вот, держать его, да, раскрытым, открыть его на том месте, которое, э, ну, с которого, скажем, мы читали, да, вот, и мы уже поем, ну, как бы поем, соответственно, как по бы себе вместе. И э, затем уже заканчиваем, и э, называется этот момент, когда закрываем Ольга Грилла. Грилла, да, или что? Это последнее слово. <говорит> А, Глила? А, Глила. Глила. Ну, в общем, когда сворачивается обратно во внутрь. Глила. И после этого одевается на нее обратно гардерет. Yeah, and then одевается что? Пояс. Okay, and then we addressed the to once again. Да, то есть теперь то мы раздевали, теперь как бы одеваем. Одеваем пояс. Okay. А нужно вопрос? Можно вопрос? Вы сказали, что... Вы сказали, что uh, мы держим uh, Тору раскрытое, что-то поем, uh, какое-то благословение, чтобы закрыть Тору. Uh, uh, Debbie, so, это не каждый человек делает это, не каждый из вас делает это, кто-то другой должен делать Просто, чтобы вы что происходит после того, вы закончили. должно тревожить, по большому счету, это будет человек, ведущий церемонию. я вам это для того, чтобы вы понимали, что происходит. держать свиток и все смотреть. Значит, кто? Ведущий кто? Так я ведущий, я и ведущая церемония. Тогда, Марина, выбери что-то поменьше, свиток, поменьше, который ты можешь поднять физически в раскрытом состоянии, потому что нужно очень устойчиво стоять в этот момент. У нас будет один свиток, и выбора не будет. Ну, как бы, У нас будет вонградский свиток, и я его он нормальный, не тяжелый. Тяжелый, нормальный нормально <свист> <свист> совсем. Я, я, я спрашивала «О, о другом. Я спрашивала Я спрашивала по одному говорить хотя бы. Или хоть под Uh -huh. Я все-таки спрошу, когда мы держим свиток и его закрываем, что-то мы говорим, какое-то благословение или нет? Да, когда вот, ты, наверное, Марин, да, ты поворачиваешься спиной к публике, спиной, с раскрытым свитком, так что текстор обращен к ним, да, то есть ты, ты как бы держишь вертикально, текстор обращен к зрителям, сзади которые. Mm -hmm. Вот, по, по, как бы поворачивая лицом к руководителю. И в этот момент они все и Они должны чтобы like ola said it's custom uh that while the torah is open and in and everyone can see it you can uh, do also like this like the same kiss that we had beforehand okay uh -huh. you see there's a lot of kissing going around um you can do with your pinky you can just do like this whatever mm -hmm. you want ну, как уже Оля тут частично рассказала, да, то есть, знаешь, что пока э, кто-то один держит свиток, тогда как бы вы можете, вы, ну, скажем, присутствующие могут сделать, э, ну, следующее, скажем, мы очень много тут целуем пору свиток, да, то могут, типа, либо мизинцем как бы касаться, целовать, либо воздушно я поцелую и так далее, послать. Окей, okay, and then, uh, yeah, Ирина, yeah. У нас есть пары мамы и дочки. Могут ли они вместе петь uh, отрывки Торы, чтобы в два голоса, или лучше по отдельности разделить этот отрывок на две части? Uh, Rebbe, we have uh, mother-daughter couple, oh, not couple pairs, yes. Yeah? So, uh, here is a question from Mira. Can they? Um, is it possible for them to read uh, together, kind of unanimously, so simultaneously? So, or each of them should read separately the or is it two Um, the same the same, same yeah. um i prefer not not this and not this um i i think it's better that um uh maybe each one will do half of it they will stand together but if there's three verses then maybe one should read the first one and the second should read Ира, она говорит, не тот, не тот вариант, типа, она предпочитает, что если вот они вместе, у них один и тот же текст, да, то по частям, первую часть, ну, например, по, если из трех частей, кто-то там первую, кто-то две остальные и так далее. Просто иначе получается многоголосие, то есть если два uh -huh. или три человека читают, и так сложно с этими таймем, с этой мелодикой. Okay, да, тут еще как бы нужно же, это не песня, да, это каждый вступает, даже если секундная разница, слышно как будто бы эхо. то есть mm -hmm. в этом плане не очень удобно, и поэтому Спасибо. Mm -hmm. Извиняюсь, у нас сейчас следующий вебинар будет на этой платформе. Может, у кого-то есть какие-то вопросы, чтобы... А, буквально... можно, можно, я есть вопросы. Да, давай. Здравствуйте, это я, -то, Юлия, которая батантонина. А, вот. Юлия. Да, и мы вот как раз готовимся к первым четырем альет, и вот сейчас по поводу как раз многоголосия и раздельного пения, получается, что мы поем, допустим, первую Альот, она, ну, допустим, восемь слов, то есть четыре, ну, условно, четыре слова поет один, там четыре слова. Другой, вот, там вторая алиет, да, там, там 12 слов, 6 слов там, допустим, один, другие 6, ну, или кого как бы музыкальными отрывками я их так да, назову я правильно понимаю то есть мы с дочерью делим каждый каждый делим uh, пополам uh, so uh, Debbie, this is actually julia but Antonina, whom we used as an example so she says here is a question so like for instance i am like invited to uh i'm called up to the torah yes yeah? so and uh, i together with my daughter yeah is uh, reading who we'll has to read this first yeah so uh am I... Do I understand you correctly that, for instance, if it consists of eight words, so I read the first four, yes, yeah, so and that's regarding so many voices and one voice, and she reads the other, yes, yeah, so and the next, I mean, we have four Eliot, yes, yeah, so we do it during. For so, if for instance, in the next aleot, so there are eight words, yes. Yeah? So the, one person reads forward, yes. Yeah? So and the other person reads another forward, like that. Um, it's. I think it it's best that if it's best that one person reads all the aleia, but if the aleia is divided into or. В идеале, на самом деле, Юль, и, ну, и для всех остальных, наверное, в идеале, Деби говорит, лучше всего, конечно, было бы, чтобы один человек полностью прочитал, как бы, соответственно, если два человека подзываются для Алии, то лучше было бы, если один читает благословение, а второй читает текст but if there is three people okay then you can do one person the blessings or two people the blessings and um and one or if you need to to to divide the reading from the scroll itself i think it's best that only one person reads but if there's no если вам нужно больше, это нормально, вы можете разделить. Слушай, например, что лучше всего все-таки, когда читает этот отрывок один человек. но это как бы не такое обязательное правило, но если, например, вас три человека подзываются, я бы себе видела так, что два читают благословение, один этот кусочек, этот отрывок. Но если вы хотите, ну, все-таки, чтобы оба прочитали этот отрывок, то это не, скажем, это не запрещено, это проблема. Но в идеале лучше бы, чтобы один прочитал благословение, например, а второй отрывок из текста. Okay, um, so I just want to, to conclude the, the ceremony. Uh, um, after we finish to dress the Torah, we take it around the room one more time, and then everyone can also give another kiss if you want. And then it's put back into the Aron я просто хочу завершить, как бы, ну, скажем, тем, что после того, как вы уже, мы уже все закончили, да, как бы, одели обратно свиток Торы, опять же, мы с ним проходим по комнате, да, как бы, каждый, опять же, целует, если хочет, как бы, и уже мы возвращаем его в Арон Кодыш. Okay, Окей, в Арон -Кодыш. And we say bye-bye, and then um uh and then the prayer goes on, the tefillah goes on for the end of the tefillah Okay. Um Ирина, what, what would you like to do now? Do you want to see if there's any more questions? Ирина, like... есть время еще на какие-то вопросы или все уже? Вот последний вопрос, потому что сейчас другой вебинар нас ждет. А, а, хорошо. Мы да, можем да, новый да. Zoom назначить, что хотите еще, сделаем полчасовой Нет, Zoom. Последний вопрос. В конце церемонии уже, когда там э, свиток э, уже ворон кодыше, мы можем как бы танец э, круговой какой-то сделать? Э, там, радость. оператор должен еще. нам написать во вторник, по-моему, он пришлет. Они связались с оператором и нам инструктаж это дадут, где танцевать okay. и когда. То есть мы все синхронно будем с вами танцевать of the operator uh like uh regarding where we dance uh where we can or where we can't where just... the american one right so the one who edits the the video the final video so i just wanted to propose so that you have another meeting so that everyone can sing with you debbie so that okay can i can i can stay more if you want now i can oh, so they, they need this platform because their next webinar ah, okay. is why. okay, um, okay. Thank you so much, dear David. if we uh, uh, we will discuss the next opportunity for our meeting if uh, we have some questions and thank you for your uh, so great uh, uh, meeting with us. Okay, thank you everyone out. <laughs> <laughs> <laughs> Литраут, до встречи. Валя Вайнштейн прилетает Вопросы... на нашу, на нашу батарейку. Вопросы есть, пишите в личку. Мы будем договариваться с Дэбби. Она может лично помочь. У нас тут своя израильская в это время, поэтому. А я -а думаю, вот будем прикоснуться к Ольге Вайнштейн. Я думаю, еще будет возможность. Спасибо большое, девочки. До новых встречи. Галя. спасибо. Давай. Как всегда, великолепно. Спасибо Давай. большое, Андреа. Спасибо, Ир. Пока. Спасибо, девочки, спасибо вам, спасибо. что нашли время в этот вечер. Спасибо. Спасибо за мое Начинаем неделю правильно, сам развиваемся. Да, ступишь да, ватом наступающим. Как самое. Тут остается вебинар лидерский. Передаем эстафету шавоту. Да. Привет, девочки. Привет. Да. Рад видеть. Взаимно. Передаем вам эстафету. Продолжайте в нашем же веселом темпе. Да. Попеть мы не успели, потому, меняется. Так, что... да. Вы все не успели, не очень вы вас поджали-то. Нет, не успели, мы еще попеть не успели. Поджали вы нас сильно. Блин, что же ты? Мы бы подождали, послушали бы. Да ничего, уж ничего, в следующий раз встретимся, чтобы будем порционно растягивать удовольствие. Ну, давайте, давайте. Все, вы будете еще встречаться? Так, Лен, Девять. я делаю тебя начальником. Девять. Или кого делать начальник, а, Манечка? Кого? Так ты нас лучше обеих сделай. Или кого-то из нас, а мы друг друга. Потому... Хорошо. Еще у вас есть звук? Скажите что-нибудь. Алло, да, все нормально. Есть звук, все нормально. Все нормально. Олеся только с нами осталась. <смех> Не уходит. Запись включили? Нет, еще. У меня просто Сейчас значок записи минутку. вышел. А предыдущую отключили? Может предыдущую не отключили? Я когда не, не было записи у них я включаю. Была? Не... Слушай. Нет, ага. ну значит они отключили, но я не слышала. Угу. Погодите, идет запись. Оп. Да, мне кажется они не отключили. Нет, нету записи. А куда вам, на облако или куда? Не, Не на лицо, надо, а включай, куда тебе надо. Мы, тебя мы на? сами включим, да. Все, включим. девочки, я вас покидаю, удачи вам. Давай, счастливенько. Да, Кино, спасибо Еще. большое, всего хорошего. Спасибо, да. да. так. так, она вот. кровь сделала? Меня? Да. Тогда я делаю вас, да? А, да. Остановите запись, ту, которая есть, и давайте начнем новую. Она так и не остановлена все-таки? Ну, не знаю. А вот, да. вот, остановлю. Вот давайте я в облаку сейчас ее остановлю, в облако.